Друзья, всем привет, меня зовут Юля, и это мой муж. Женя. Вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас необычный выпуск распаковка товаров из Китая. У меня есть друг, который прислал мне из Благовещенска очень много еды китайской, и сейчас мы будем вместе с вами открывать посылку. Тебе страшно? Нет, почему? Мне дико интересно. Тогда держи. Классно, что у нас появился друг из Благовещенска, который через дорогу от Китая. Он еще и врач. Че и врач, Тем более. Андрей, привет! Если ты смотришь этот ролик, спасибо тебе большое. Мы наконец добрались до той посылки. Ну, давайте. Первое вот это. Что это такое? Это похоже на пластик. Посмотри. Это... Ну здесь написано, что это крекеры. Крекерс. О. -о, -о. Вот, но они какие-то необычные, естественно, крекеры. Цветные. Да, цветные. Сегодня мы поиграем в угадайку, а в следующий раз мы запишем прям реально, что это есть. Сейчас мы записываем первые эмоции, вообще первый раз видим эту продукцию вот, и будем говорить, что мы вообще об этом думаем. Ты вообще раз шуршишь. Да, я зря шушу. Будем говорить, что об этом думаем, а в следующий раз, когда нам дадут разъяснительную бригаду вообще, что где что, мы вам расскажем... Ясно. Короче, я думала, что это пластик, а Женя говорят, что это крекеры, но они прикольные. Здесь написано крекеры. Как Дальше. Какая-то палка. Она похожа на колбасу для кошек. Знаете, такое лакомство для кошек. есть. Да-да-да. Так, доставай ты теперь. Так, давай я достану вот эту какую-то остренькую штуку, тоже похожую на кошачью еду. У нашей Аквы такие же примерно пакетики, только этот еще и завакумирован. И это, судя по всему, что-то что с перцем. А здесь есть, кстати, английское. Арома Ма classic Классик food. Мало что. Вот понятно. так вот это выглядит, но мне кажется, что это соус э, острый. А мне кажется, что это курочка. А может быть, типа снэков? Здесь, здесь нарисована курочка, и это для типа баров какая-то история снэч. Okay. Теперь я достаю. Давай. Это орешки? Или изюм? Или жучки какие-то? Что то такое? Да, мне кажется, это какой-то арахис, или может быть на него что-то похоже. Здесь по-английски ни слова, по-русски, естественно, тоже нет. Нарисован какой-то малыш, и если нарисован малыш, может быть, это не острое. Значит, это можно есть детям. Да, значит, это можно есть детям, хотя неизвестно, можно ли Но... это есть русским детям. Андрей нам а, прям разложил дома все вот эти штучки, фотку подписал, насколько мог. Поэтому мы посмотрим, потому что это такое. Опять это то, что было в начале. Да. Я теперь... Ну, давай я вот эту штуку достану, потому что их много. Это какой-то пудинг. Маленький, розовенький. У меня клубника э, в какой-то молочной реке плывет. Приплевает. Если вам видно, не знаю. Вот так вот это выглядит. Как будто одноразовые сливки, вот как у нас продают. А тебе страшно это вот. есть? Не, мне дико интересно. Моему желудку страшно, но мне интересно. Надо сразу позвонить гастроэнтерологу. Да. Здесь благословение. Я достаю. Это что-то они тут упаковали. О, это зефирки. Причем сразу, которые можно жарить на костре, да? всем потому что они на шпажке. Можно их будет поджарить. Акви очень интересно. Но зефирки похожи на наши как бы привычные зефирки. Да, да, только они посыпаны еще, судя по всему, сахаром. Любительница коробок и распаковок, естественно. Ой, это да. интересно. Так, это уже, причем открыто немножко, но здесь, наверное, правильно не буду открывать. Это что-то острое с кунжутом. Но это орехи. И там нет, это какой-то сушеный. Тут и орехи есть, и какая-то еще сушеная... Штука похожая на какую-то колбасу. А По-русски написано, посмотри. По-русски написано, и правда. Приправа с, приправа с перцем и арахисом. Приправа да. с перцем и арахисом. Я такой первый раз вижу. Если Причем честно. состав у нее перец, кукурузный крахмал, арахис, кунжут, соевое масло, да. сахар, соль. Так, это я не знаю, это похоже на фотки, похоже на шашлык на шпажке, но мне кажется, что это вот это вяленое мясо, наверное, нет? Вот, вот так вот это выглядит. Тоже в вакууме. Да. Кстати, клёво, что они эвакуируют вот эти вещи. Мне кажется, нашим производителям бы тоже следовало бы это сделать. Смотри, чак-чак китайский. Прям чак-чак. Но это, наверное, какой-то воздушный рис, мне кажется. из воздушного риса чак-чак. Я хочу вот это попробовать быстрее. Да. <связывающие> Михуа... михуасу михуасу давай будем знакомы взял рака. <связывающие> вот такой вот рак а что это на самом деле производитель джанфа ага. как... очень длинное слово <связывающие> <связывающие> вот, вот это вот все одно слово судя по всему перевод с китайского далонхи вот это будем думать что это краб Рак. Нарисован Ой. рак, значит, это рак. Да. Моя очередь. А, прости, прости. И... Э, чурчхелла. О, Чурчхелла по-китайски. Мне кажется, одна. что это пастила, потому что ну, она выглядит как пастила, а здесь нарисованы яблочки. Вот. Да, у меня тоже нарисованы яблочки, 100% это пастила. Ну, посмотрим, умеют ли наши азиатские друзья делать трушную пастилу. Моя очередь. Так это ты моя, только что ладно. доставала. Так, я достаю вот такие вот штуки. Это вообще непонятно, что похоже на... Мармелад, Мармелад, кажется. да. И они все три разные. Один в кунжуте, один белый, другой зеленый. Будем пробовать. Какая-то треугольная штучка. Ну, это тоже с малышом, как я доставал, только другого вкуса. Ну да, как какие-то смеки, чипсы детские. Вот как вот это. Да, вот. Так, еще... О, это, это я, кажется, знаю. Мы такие покупали да, в России. Да, так, да, конфеты... это у моего, у моего друга покупали, но они были японские. А это китайские? А это китайские. Это мне конфетки кажется... такие. Да, Мочи это, кажется... они, по-моему, называются, да? Может быть. Мочи. Мочи. Мочи. Мочи. Да, я покажу. Вот так вот. Да. Я достаю какой-то пакет. Вообще непонятно. Но мне, если честно, кажется, что это чай. Как будто. Но, в крайнем случае... Нет, не чай. Там что-то какое-то плотное. Интересно <смех> <не> угадывать <смех> вообще, что дай-ка я посмотрю. <смех> так, True Foods сайт у них. Это единственное, что написано не на китайском. Еще есть 98 цифр, наверное, грамм. Надеюсь, вообще это еще несколько цифр. Мне понятно, Причем даже рисунка никакого еды нет. Здесь изображен просто какой-то город с кучей людей. И все, но вот это вот больше всего вызывает вопросов. Давай. Так, я ну давай, давай достану вот этот, это какая-то жевачка, да, жвачка. со вкусом апельсина. Тоже ни слова по нашински. Будем пробовать. Надеюсь, пломбы не вылетят. Опять какая-то кошачья колбаска, ну вот, вот, вот тут даже на, на, нарисовано то, что тут зеленая оболочка, а внутри что-то белое, посмотри. Угу. Да, ну, ну мы уже примерно такой доставали, только с другим вкусом, поэтому поедем дальше. Так, вот это вот очень сильно запаковано. Ну давай, доставай, раскрывай. Так, это тоже какой-то пудинг, судя по всему. Я с... бы подумал, что это мороженое, если бы он не лежал в коробке. Клубничным фрайд милк кейк Это, оказывается, кейк. И причем ложка вообще у нас таких никогда не было. Ложка, она микро, еще и плоская. Классно. А он должен быть замороженный, интересно? что ли? Ну, не знаю. Очень интересно. Может? Короче. Ладно, теперь Можем я достаю. Пробовать. О, это конфетки с президентом? Или кто это, не знаю. Какой-то президент? Может быть. Прямо конфеточные фирмы? Президент? Ну там мужик на логотипе просто. Может так просто прохожий? Ну, в общем, да. Смотри. Да. С фирмы работает, кстати, с 1988 -го года. Специальный Болга. локальный продукт Шанхая. Ш... Нет, Шиньянга. Сначала Шанхай прочитал, потом шинь Доставай. Доставайте. с этим, в общем. Так, дальше, дальше, дальше. Это тоже какая-то завакуумированная же, да. штука, поэтому у меня есть бонусный. Это И инфлятор. это, это семечко. огромная семечка. Прикиньте, у них семечки тоже, тоже завакуумированы, причем что самое интересное, здесь есть варианты употребления. Дома перед телеком девушка сидит Лузгает семечки. Второй вариант в поезде, уже в компании. Это прям и... для России продукт делали. И третий вариант дома в компании. Причем сначала девушка одна перед телеком, mm -hmm. в поезде вдвоем, и дома уже втроем. Да, очень интересно попробовать китайские семечки. Интересно, они отличаются от да. наших или нет? Они Шурш, как то как будто погремушка там внутри. Тоже завакумировано, классно. Полна. Они еще, ага. судя по всему... С каким-то соусом, потому что здесь... Или может это какой-то арахис. Мне кажется, это карамель. Нет, карамель, точнее, да, карамель. Сладкие очень... семечки? А, вот написано. Очень... Карамель sunflower seeds. Все. Это семечки с карамелью. Ты хоть раз пробовал сладкие семечки? Нет, семечки, семечки сладкие. Такое... Соленые только, да. Арахис в сахаре у нас есть. Там, арахис в кокосовой какой-то стружки у нас есть. Но вот семечек сладких, я, честно, не встречала... Так, продолжаем нашу распаковку. Как достаю... вы чувствуете себя в раю уже, любительница? Нарисован китайский повар и больше ничего. Да. Я не знаю, что это такое, но как будто бы... Порошок там какой-то. Порошок какой-то, может быть это какая-то специя. Непонятно. Дай клеп смотрим, очень интересно. Давай предположим, что это горчица. Но китайский повар максимально серьезен. Точно горчится. Так, вообще непонятно может быть сухая горчица же бывает правильно? Да. поэтому может и сухая горчица а может и кофе например почему нет так поехали дальше чтобы не достать и это наш вариант ролтона это китайский вариант нашего ролтона это со вкусом, естественно, перца, мяса. покажу. Вот так это выглядит. Я вот это попробовать хочу быстрее. Да, я тоже очень хочу попробовать. И это соевый соус. Премиум Хадай Сизон Сой Соус. Написано и нарисован омар или креветка. Не знаю, что это по-китайски, но вот такая вот штука. Здесь по-русски, кстати, тоже написано. Даже способ хранения есть. А, что это? Премиальный соевый соус. Класс. Премиальный. Но он в пластик, кстати. Но бы он в стеклянке, бы не доехал. Ну да, да. Есть такая вероятность. Еще лапша. Еще лапша, но ей не будем сильно много времени уделять. Она просто с другим вкусом. Скорее всего, с свининой. Это прошлая была с говядиной. Так, и вот это вот. По-русски написано «продукт готов к употреблению». И больше ничего. Нет, это вершенка, степная, острая название это продукта. грибы, получается. Да. это грибы. И, блин, классно, слушай. Тут такие веселые грибы, какой-то довольный мультяшный китаец. Есть не страшно? Щедрая лукошка написана. Страна происхождения Китай. Срок хранения 12 месяцев та -дам! Главное, чтобы ты, когда их съешь, не был такой же веселый да. потом. Я когда достал, сначала подумал, что это свиные уши. Вот еще. Да. Такое тоже, же. Здесь уже по-русски тоже, тоже вешенка. Это с другими специями. Дальше у нас какие-то снеки с кисочкой. По-русски ни слова, поэтому, наверное... Надеюсь, это не кошачья еда, наверное, это какая-то курица или свинина. Или Блин, почему такое. мы не сняли эту распаковку раньше? Я бы формулу один воскресенье со снеками смотрел. Так, теперь моя очередь. Вот это мы уже доставали с деловым э, китайским поваром. Поэтому убираем. Вот здесь вот куча каких-то маленьких пакетиков. Тоже, кстати, я вижу, что они с деловым китайским поваром. Аромат у нас еще здесь такой образовывается, необычный. Как в китайских провинции. От этих провинции. Всех пакетиков. Знаете, когда вот заходишь там, э, в любой наш магазин, э, в отдел вот с этими снеками, там тоже присутствует вот какой-то аромат этих снеков. Хоть они и все упакованы хорошо, но при этом все равно что-то чувствуется. У тебя здесь есть у нас два товара. то же самое. Так. Но мне кажется, это какие-то специи. А, Посмотрите. Это, ну это 100% на... специи. Пакетику? Опять с этим деловым шеф-поваром. Да, они уже по-другому выглядят. Да, они по-другому выглядят. Ни слова по-русски. China. Time brand. Ну да, это... Ну, я думаю, что это специи. Бренд, выдержанный временем. Так, и... Здесь вот уже, кстати, другой китаец. Он немножко как будто бы обижен. По выражению лица. И... Лаунгма... Я надеюсь, что это какое-то варенье, если честно. Потому что оно вот так вот выглядит. Специи, мне кажется, нам уже достаточно на долгое я время Я бы вперёд. хотела попробовать китайское варенье. Да, я бы тоже очень хотел. Причем вообще непонятно с чем оно. Здесь как будто бы варенье из -за чайной заварки. Да. Он выглядит так. Так, я достаю. У меня здесь два вот таких вот пакетика. Это точно специи. Здесь нарисована курочка. Думаю, что это... А, даже вот есть картинки Высыпаешь этот пакетик в миску Обжариваешь курицу И жаришь ее потом на плите На сковородке, микроволновке, духовке Классно, вот. здесь хотя бы есть инструкция Так, дальше поехали И я беру сушеные перцы Скорее всего, они Чрезвычайно острые да. Я уже по внешнему виду вижу То, что это Но вот эти 45 грамм хватит, мне кажется На жизнь Всю жизнь, да <связ millionaire> <связанная> на среднестатистическую жизнь э, британской королевы. Потому что очень много и, скорее, и, скорее всего, очень остро. Так, еще специи. уже нас имбирем. А, еще специи для мяса, я так думаю. Вот. Еще они. И какая-то корочка, <связанная> Что это такое? По консистенции как будто крупа. Да. А, ничего не написано А, гранулированный куриный бульон О, ну Пожалуйста, то есть это посмотри. просто берешь Уп. Вот здесь вот есть рисуночки и китайские подписи Вообще непонятно, но это можно делать в ковшике Можно делать в какой-то приспособе китайской непонятной Можно делать в маленьких стаканчиках Можно в тарелке, можно просто накрыть И можно в банке Короче, куча вариантов Китайского куриного бульона. Я хочу сказать, что интересно. у тебя на завтра есть обед. Главное, чтобы у меня желудок сейчас не вышел. Так, опачки. А здесь у нас это что это такое? какой-то люля, что ли, надеюсь. Он... Это снеки на маленьких шпажках. Сейчас да. я покажу. Вот. Здесь прям шпажки такие. Не зубочистки, а именно шпажки. И это прикольно. Да. Интересно, это надо Очень жарить? Очень интересно. Мне кажется, это уже готово к употреблению. В чем прикол, то что здесь у них на логотипе девочка, которая выкидывает пульт от PlayStation, чтобы, судя по всему, поесть <с быстрее <с эти сныки. Еще одни есть? Надеюсь, а, это уже другие. Это уже с котиком опять, это уже у нас было. Тоже каким-то другим вкусом похоже. Да. И последнее... Ой, там у нас масло накапало, что-то, что-то там протекло. Вот, это у нас какие-то плоские снеки. Вот, мне кажется, отсюда масло, наверное, чего. Хуан джунфуд. Посмотри, что это может быть. Я уже сейчас чувствую запах ролтуна, сейчас. Да, да, да. Вот сейчас, сейчас? прям пошло. Пошло. Ну, ну да, какие-то в виде пластинок, снеки. Скорее всего, это, ну, что-то или, или курица, или... Ну, написано зато 100% healthy. Uh -huh. Значит, это прям здоровая еда. Ну, видно же, да, то, что здоровая еда? <свят> так э, все и представляют здоровая еда еду. все время в вакууме хранится. Ну, вот такой у нас набор получился. Мы это все будем пробовать, снимать видосики, потому что мы не знаем, что это такое. Никогда в жизни не ели. Будем пробовать вместе с вами. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы быстрее открыли и выложили. Да. <свят> мы будем ждать. И если все будет хорошо, если нас не увезут <смех> на скот, <скорой, смех> <смех> мы с вами увидимся. Пока.